Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео расскажу, каким образом можно определить стоимость земельного участка, даже того, который на текущий момент не образован, не поставлен на кадастровый учет. Я периодически сталкиваюсь с таким вопросом, когда находишь какую-то свободную землю, и принимаешь решение о том, сделать схему размещения земельного участка для того, чтобы получить этот участок на аукционе, либо без торгов, либо не заниматься этим участком, всегда стоит вопрос, какую цену установит администрация за продажу, либо за аренду данного земельного участка. Поэтому вопрос цены всегда имеет важное значение, и от него зависит, есть смысл заниматься получением выбранного куска земли, либо нет. В этом видео как раз я и покажу, каким способом пользуюсь я для того, чтобы определить порядок цен, который администрация может установить при продаже или аренде земельного участка, который мне понравился на свободной земле. Сразу отмечу, что данный способ на 100% не гарантирует расчет точной стоимости продажи либо аренды земельного участка, который вы себе присмотрели. Данный способ позволяет определить порядок цен, для того, чтобы определиться, насколько адекватна власть в том или ином районе, где вы хотите получить участок, в плане определения стоимости земли. И есть ли смысл, в принципе, заниматься подготовкой схемы и участием в других процедурах, связанных с получением земли. Итак, приступим. Для определения приблизительной стоимости земельного участка, не нам понадобятся два инструмента. Первым инструментом является официальный сайт, на котором размещается информация о проведении торгов, вам необходимо зайти в раздел «Аренда и продажи земельных участков» и воспользоваться расширенным поиском. Будем заполнять только параметры участка. Данный раздел, первое, выберем вид договора. В этом видео я покажу только определение стоимости продажи земельных участков. по аренде земельных участков я запишу отдельное видео, при условии, если данное видео получит положительные отклики, если отклики будут не очень положительные, тогда я видео по аренде записывать не стану. Итак, в данном случае мы выбираем договор купли-продажи. Кликаем «Выбрать». Второй параметр – это тип извещения. Есть два возможных варианта, вернее, три. Первый – это «Извещение о проведении торгов» и «Извещение о приеме заявлений граждан». Мы выбираем «Заявление о проведении торгов». Потому что только в этом типе извещений содержится нужная нам информация. «Страна размещения». но ну, В данном случае без вариантов выбираем «Россию». И четвертый пункт – выбираем местоположение. В данном разделе будете заполнять и указывать то, Муниципальное образование, в котором вы планируете получить земельный участок. Я для примера возьму Краснодарский край, Мостовской район, поселок городского типа Мостовской. Выбираем Краснодарский край. Мостовской район. ПГТ Мостовской. Кликаем выбрать. Вы соответственно выбираете тот населенный пункт, то муниципальное образование, поселок и так далее, где вы планируете получить земельный участок. И последний параметр, который мы выбираем, это вид разрешенного использования. Нужно выбрать именно тот вид разрешенного использования, который будет и у вас. То есть для чего вы планируете получить участок, я, как правило, всегда показываю на примере жилищного строительства. Вот вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, потому что, насколько я понимаю, это наиболее востребованный вид разрешенного использования. Итак, мы заполнили все нужные параметры, остальные пропускаем и кликаем нажать поиск. Итак, портал торги.gov.ru выдает нам порядка 40 лотов по данному муниципальному образованию. То есть это достаточно активный район в плане проведения аукционов. Если вы вдруг в своем районе не можете найти торги, потому что по умолчанию в основном поиске показываются торги, которые были завершены не более трех месяцев назад. Поэтому в вашем районе может оказаться так, что система выдаст ноль. Вот в этом случае вам нужно воспользоваться опции «Архив» и под тем же самым параметрам попробовать поискать там. Если вы и там не сможете найти торги по интересующему вас району, для того, чтобы на их основе определить стоимость земельного участка, который вы хотите получить, тогда у вас остается крайний вариант – это переходить на сайт администрации муниципального образования, в котором вы хотите получить земельный участок и начинать искать информацию о проводимых аукционах на сайте самой администрации. Как правило, по личному опыту могу сказать, что на большинстве сайтов местных администраций творится полная неразбериха какого-либо учета либо каких-либо понятных и легко воспроизводимых способов поиска там, лотов вывести абсолютно невозможно, поэтому вам там придется руководствоваться собственными представлениями о том, каким образом чиновники могли разместить данную информацию на своих сайтах. Так, но ну а мы пока продолжим, посмотрим, что нам предоставила система по тому муниципальному образованию, который меня интересует. В частности, выделены все основные лоты по продаже земельных участков за последние три месяца. Что мы здесь видим? Ну, в первую очередь, нужно определиться, что это именно тот район и тот населенный пункт, в котором вы хотите получить земельный участок. Важное значение, будет иметь площадь земельного участка для наших расчетов и самое основное ради чего мы сюда пришли, нас будет интересовать начальная цена земельного участка, по которой участок выставляется на аукцион. Итак, начнем проверку вот с первого самого лота необходимо кликнуть на быстрый просмотр для того, чтобы посмотреть основную информацию. Здесь есть вся информация основное, что мы смотрим, это когда были проведены торги, то есть торги в принципе были проведены не так давно то есть это достаточно свежие аукционы нас интересует в первую очередь кадастровый номер данного земельного участка. Копируем данный номер и переходим во второй инструмент, с помощью которого мы будем производить расчет и определять стоимость нашего земельного участка.